Уважаемые коллеги, рад вас видеть на этом форуме. Всем известно, что в сфере использования электронной подписи в недавнем прошлом были определенные проблемы, в том числе связанные с информационной безопасностью. Все мы, включая тех, кто находится в этом зале, трудились над этой сложной проблемой, чтобы, чтобы ее устранить. В результате данной работы, посредством изменений, внесенных федеральными законами, 445 и 446 федеральный закон от 6 апреля 2011 года об электронной подписи был существенно доработан. Изменений много. Я остановлюсь лишь на тех, которые являются критичными с точки зрения обеспечения информационной безопасности информационных систем, задействованных в этом вопросе. Что же изменилось? Раньше ФСБ России была наделена полномочиями по установке требований к средствам электронной подписи, средствам удостоверяющего центра и к форме квалифицированного сертификата, ключа проверки электронной подписи, а также по поверке их выполнения. В результате внесенных изменений полномочия ФСБ были существенно расширены. Теперь ФСБ России в частности устанавливает требования к средствам удостоверяющего центра. Центра и средствам электронной подписи, применяемым при хранении ключа квалифицированной подписи электронной и создании по поручению его владельца квалифицированной электронной подписи, то есть дистанционной или облачной подписи, а также организационно-технические требования в области информационной безопасности к доверенным лицам удостоверяющего Центра федерального органа исполнительной власти» уполномоченного на осуществление государственной регистрации юридических лиц. Это настоящий раз федеральная налоговая служба. Существенным образом видоизменился закон в части идентификации субъекта перед получением сертификата. Теперь федеральным законом об электронной подписи четко определены методы идентификации заявителя при подаче заявления на создание сертификата, а именно при личном присутствии и без личного присутствия с использованием во втором случае либо квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата, предоставление информации, содержащейся в заграничном паспорте нового образца, и предоставление сведениям из единой системы идентификации и аутентификации единой биометрической системы. Эти вопросы ну, на моей памяти долго... Обсуждались и связаны они с удаленностью нашей большой родины, тот, кто находится на Чукотке, для того, чтобы получить сертификат, ему приходилось на оленях в какие-то обращаться удостоверяясь при личном присутствии. И это существенно как бы, ну, упростило. При этом создание сертификатов и их выдача заявителям в отношении усиленных неквалифицированных ИП также могут осуществляться при определении лица, подающих заявление в электронной форме, без личного присутствия, с использованием простой электронной подписи, ключ который получен с использованием правил при обращении к за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленной правительством Российской Федерации и при условии организации взаимодействия удостоверяющего центра с единой системой идентификации и аутентификации гражданами, физическими лицами и организациями с применением прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств защиты информации. Также в соответствии с требованиями к форме квалифицированного сертификата, определяемыми федеральным законом в электронной подписи, для указания способа идентификации теперь должен применяться новый идентификатор, и он есть, однозначно указывающий на то, что идентификация заявителя при выдаче сертификата, включая проверку электронной подписи, проводилась либо при его личном присутствии, либо без личного присутствия одним из указанных, озвученных выше способов. Ну, хочу ответить, что использование дистанционного способа не является менее безопасным, но это должно быть четко, четко прописано, каким же образом все-таки получен сертификат. Также нововведением является новая сущность, определенная федеральным законом. Доверенная третья сторона, являющаяся юридическим лицом, осуществляющая деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными электронными документами. При этом Федеральная служба безопасности наделена полномочиями по установке требований к средствам средством ДТС, включая определение требований к использованию доверенной третьей стороной электронными, средствами электронной подписи. В результате инноваций существенно повысилась безопасность и гибкость использования технологии ПКИ. При этом внесенные изменения потребовали создания новых изменений существующих приказов Федеральной службы безопасности. Полный перечень приказа представлен на слайде. Это приказ от 4 декабря 2020 года, номер 554, об утверждении порядка уничтожения ключей электронной подписи, хранимых аккредитованным удостоверяющим центром по поручению владельцев квалифицированных сертификатов электронной подписи. От 4 декабря 2020 года, 555, о внесении изменений в приложение к приказу ФСБ от 27 декабря 2011 года, года об утверждении требований к средствам электронной подписи и к средствам удостоверяющего центра. Приказ номер 556 об утверждении требований к средствам доверенной третьей стороны, включая требования к использованию доверенной третьей стороны средствами электронной подписи. Здесь уже вот отмечалось, требования есть, но, к сожалению, по этим требованиям в настоящий момент ни один ну, удостоверяющий, удостоверяющий центр проверку соответствия не прошу. Приказ номер 31 о внесении изменений в приказ номер 795. Ну, здесь они все указаны. Я просто хотел бы обратить внимание. Объем работ, проведенной Федеральной службой безопасности в исполнении... Федерального закона, создание подзаконных актов, которые бы четко регламентировали совокупность требований, предъявляемых удостоверяющим центрам. Часть приказов были изменения в существующие приказы, которые ну, конкретизировали, либо носили объектные идентификаторы в определении. Но я остановлюсь более подробно на аспектах приказов, введенных в действие впервые. Это приказ номер 554, и в соответствии с ним ключ электронной подписи и резервной копии, содержащей его, уничтожается у УЦ не позднее первого рабочего дня после истечения срока действия ключа. Уничтожение осуществляется комиссией, назначаемой актом удостоверяющего центра, с применением встроенной функции, использованного с электронной подписи. Факт уничтожения фиксируется в акте. При поступлении от владельца квалифицированного сертификата уведомления об обнаружении неуничтоженного ключа электронной подписи удостоверяющий центр в течение одного рабочего дня проверяет его обоснованность. По результатам проверки удостоверяющий центр, уничтожающий ключ электронной подписи, информирует об этом владельца квалифицированного сертификата. Приказ номер 154 устанавливает порядок подтверждения лицом, обратившимся за получением сертификата, факт владения ключом электронной подписи, которая соответствует ключу проверки подписи, указанному заявителем для получения сертификата, а также функции удостоверяющего центра в ходе указанного подтверждения, в том числе в случае предоставления заявления на выдачу сертификата с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет. Приказ номер 171, в частности, определяет следующие организационно-технические требования в области информационной безопасности к доверенным лицам. В соответствии с указанными требованиями, должностное лицо должно Первое. Обеспечивать контролируемую зону, а также осуществлять контроль за нахождениями и действиями лиц, транспортных средств в зданиях, помещениях, предназначенных для размещения технических средств, обеспечивающих выполнение доверенным лицом своих функций, организовать и вести учет машинных носителей информации, использующие СКЗИ, включая средства электронной подписи, а также обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа. Обеспечить защиту подключения к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования, в том числе в сети интернет, технических средств, обеспечивающих выполнение доверенным лицом своей функции, за исключением оборудования, обеспечивающего информационное взаимодействие удостоверяющего центра. Применять для выполнения возложенных функций на доверенное лицо функции информационной системы, атестованные на соответствие требованиям о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащиеся в государственных информационных системах, утвержденных приказом СТЭК России от 11 февраля 2013 года, номер 17. Разработать и утвердить перечень локальных актов, регламентирующих медов, меры реализации требований по обеспечению информационной безопасности. Кроме того, приказ определил типовую схему доставки заявлений и получения квалифицированного сертификата юридического лица в удостоверяющий центр, необходимость утверждения которого была определена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года, номер 2409 а также распределение между отдельными работниками доверенного лица раздельных функций, обязанностей в целях исключения возможности доступа работников доверенного лица к ключам электронной подписи заявителей при реализации полномочий по их созданию. Приказом номер 556 определены требования к доверенной третьей стороне, включая требования к использованию ей средств электронной подписи. В соответствии с требованием, установленным указанным приказом, средства ДТС должны содержать следующие компоненты. Подтверждение действительности электронной подписи, проверки соответствия квалифицированных сертификатов и полномочий участников электронного взаимодействия, квитирование, создание и проверки метки доверенного времени, документирование операций, выполняемых средствами ДТС, предоставление информации о выполненных операциях. Средства ЭП, используемые средством ДТС, должны обеспечивать возможность их функционирования в режимах создания электронной подписи и ее автоматической проверки. Также в завершающей стадии разработки находится приказ об утверждении требований средством удостоверяющего центра и средством электронной подписи, применяемого при хранении ключа квалифицированной подписи и создании по поручению его владельца квалифицированной электронной подписи. Для людей, глубоко погруженных в тему, можно отметить, что указанный приказ представляет собой комплекс требований в системе и признан повысить безопасность всех аспектов использования ПКИ. Ну, хотелось бы отметить, что в настоящий момент в завершающей стадии находится разработка приказа по облачной электронной подписи, которая бы регламентировала регламентировала требования. Приказ, честно говоря, создается очень тяжело, потому что он комплексный. Структура этого приказа, она определена законом, там будут требования к хранению электронной подписи, к неотказуемости, требования к защите каналов и так далее. И вот комплексность приказа, она как раз и создает сложности. Ну, в завершение хотелось бы отметить, что работы все еще много. Хочется пожелать всем собравшихся дальнейших успехов в развитии подавленного направления. Спасибо, благодарю за внимание.